Что-то миссия, да и друзья, это долго загружалось прям у меня. Не знаю, почему то Ух ты. Всем привет. Я тут новенький. Ну кто мог подумать, что здесь будут вот эти чуваки? А? Мне не хватило энергии. мне не хватало. Так какого? Какого фига? Почему ему не хватило огоньката? Офигеть. Типичное начало, друзья, прям вообще. Так, винтовка. Винтовка, я думаю, мне не нужна особо. Ну да. У меня есть арбалет. Если что. Кто в меня пульнул? Какая козлина. Откуда ты появился, чувак? Блин, эти попоявлялись. Скорострелы. Мощно. Оказывается, не появился он еще тогда. Так, тихо. Где? Где? Убежал. Ожидаем. Заряжаемся. И убиваем. И путь. Жестко что-то как-то они меня прям... Из этих пулеметов своих... сзади фига какого блин ой жесть прям Я что то не пойму, друзья, когда я включаю остановку времени, внезапно у этих чуваков пропадают щиты. Это странно. Ай-яй-яй! появляется и все больше и больше появляется твоя девизия получать уже Да, прям это самая жесткая пока арена за всю игру, прям арена битвы нереальной. <свистит> Мне прикалывает, когда я попадаю из арбалета кого-нибудь они берут. зачем-то вообще делают кувырок. И уж-то все пока. Офигеть. Да. Человек, наверное, 30 уложил. Эээ... Эм... Дальше сюда. Что-то не пойму я. А, вон. Какой-то лифт. Да. Я, кстати, припоминаю это, припоминаю это место, друзья. Немножко так. И что? Но показано, что якобы он, наверное, как бы сломан и рычаг. Что происходит? Кто-то бежит где-то. Ну включил и выключил и, и что? Найти пульт управления главными воротами. Э -э значит, он туда надо как-то добраться, на ту сторону. Как мне это сделать? Ага, тут есть подъем Так, там все вроде бы Посмотрел Отдохнешь вообще когда-нибудь, а? Наконец-то -мо! мою. Огнем. Допуск есть. Допуск есть. Обойти противника. Окружиться. Ах ты сволочь. Да вообще. Так, окопался, что ж, закопался. Вижу тебя, мы на грузовике. Открывай ворота, скорее. Офигеть, посмотрите, какой, друзья, я путь проделал, сумасшедший. Я заходил вот отсюда. Прошло сколько миссий миссии 3, наверное, или 4 я выполнил. А уметь ради того, чтобы открыть эти гребаные ворота. У меня.. Просто. Чем быстрее мы окажемся внутри, тем раньше захватим Нереальный шок. Панель 2 не включена Чёрт. Панель 2 не включена. От... Так, нужно две панели сразу активировать. Смена операции. Все. Ворота открываются. Отлично. Отлично. И, Потрясающе. Дантомет там. Кажется, Бегу. Да. Ты припасы говоришь. Опять бой с читерским вертолетом, да? раз он чуть поближе конечно это очень хорошо нифига себе палит а я за поле непробиваемым стеклом а ты меня не достанешь ну давай поближе подлетай Наконец-то. Ага, вот а, не работает вообще лифт. Взорвать ворота, а, взрывчатку, А с гранатомета нельзя, да, пульнуть и взорвать? Время. Ты заткнись ты, дебил, я вообще хрен где за... нахожусь. Вы рядом там находитесь, Малин, дойти ту взрывчатку уже и поставить ее. То, что будет? Когда ж ты заткнешься уже? Это мне бесит со взрывкой вообще мне бесит. Давайте, парни, живее! Давай, давай, живее! Вообще ничего не можете, да? Конец миссии этой дурацкой. Ну и будет новая. Черт, планер даже не погрузили на дирижабль. Дениелс, нам придется самим грузить его на поезд. Ладно, прикрой да. меня. Включай! Внимание! Запуск турбины! Всем сотрудникам покинуть тоннель! Попробуй пройти тоннель и отключить турбину! Давай, скорее! Это было жестко. Помню эту миссию, друзья, помню. Жесткие эти турбины. Ты кричаешь, что меня постоянно? Фак Как ты заколебал? Внимание! Запуск турбины! Всем сотрудникам покинуть тоннель. Вообще улетает. Здесь, попаду я? Да, я крут. Воу! Так быстро? Я не успел Внимание, просто высунуться. Всем покинуть Ой, район туннеля. Жесть. Нужно сначала вообще понять, куда мне идти. Наверное, там он... Какая-то дверь есть. Всем покинуть район туннеля. Так, остановка времени. Пошли. Здесь можно переждать, насколько я помню. Нет? Нельзя! А что делать-то? Нет, а... Я нифига не понял. Друзья, что делать? Внимание! Турбина включена. Ну я так не успеваю пройти, как бы. Всем покинуть район. Ч за хрень? что делать? Может, вот так. Так тоже я не хватает мне. Силы, мочи. Uh, Только с инверсией. Но с инверсия не помогает. Сразу она отличается почему-то. Что за бред? Может быть куда-нибудь сюда сначала. Хотя нет. Нет, стоп. Ну, прошел я поближе. Внимание. Ну окей. Всем покинуть район туннеля. Так, аккуратно. Да смысл? Блин. А, черт. Может быть за эту штуку мне удастся зацепиться. Мне хватает энергии. инверсия инверсия, и что, инверсия? Инверсия, нифига! Черт! Да я понял, что я сдохну, что вы мне это показываете по типа, сто раз. Я не мог зацепиться даже за эту штуку! Ха-ха! Друзья, что делать? Что делать, что делать, что делать? Внимание! Запуск турбины. Всем сотрудникам. Ну вот эта гребаная дверь. Ух ты! Ха, -а -а, получилось! У меня получилось. Внимание. Запуск турбины. Всем сотрудникам. Давай скорей! А -а -а -а! Жестко, жестко. Че ж так мало энергии дает-то? Давай, давай, давай! Привет! Уроды! Ого! Еще там нестабильная поверхность. Это не нравится. Черт, это да что за бред? инверсия. Uh, я выжил. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Внимание! Запуск турбины. Всем сотрудникам покинуть Неужто получилось? Я в конце выжил даже. Все. Внимание! Турбина остановлена. Мы входим. Нужно погрузить планер на машину, чтобы доставить его в ангар дирижаблю. У меня не хватило патронов, и я не знал, что мне делать. Понятно. Отлично, мы входим. Нужно погрузить планер на машину, чтобы доставить его в ангар к дирижаблю. Короче, что короче? Я не знаю, что делать, друзья, здесь. Внимание! остановить время, Тон, наверное. туннель разрешен. Отлично! Взять планер на машину, чтобы доставить его в ангар держа. Лежа... Бля. <мыл> вот Кручий и все. Без него у нас ничего не выйдет. Наконец-то. Заткнись ты, я пытаюсь понять, вообще, куда мне идти. Солдат, не солдат. То я кругами тут хожу, подсказал, что ли, поточнее, куда идти. только период, а только, а! почти нет Ты ротству закрыла Быстро! была моя воля, я, по-моему, давно шею съемил этому козлу, а? В чем проблема, правда? Давай, открывай сам тогда, раз проблем нет. Зачем вот э, писали разработчики вот эти вот обращения, я не понимаю главному герою, чтобы его выбесить только. Смысл вообще. В чем проблема, так. спускайте вниз и открой ворота ангара. Понятно. Будьте осторожны, открываются ворота шлюза, планер покидает тоннель. Идет погрузка планера. Встречайте нас у ворот. Захватим дирижабль. Они что, без меня отправляются, что ли? А -а -а, интересно. А мне куда? Потрясающе. Миссия закончилась. Пока что мы целы, но опасность еще не миновала. Есть, Сэм! Разнобудим дирижабль. Давай на поезд, надо выбираться отсюда. Зачем вам дирижабли, если у вас есть планер? Пока я тут все не взорву, я никуда не уеду, не, не улечу, точнее. Давай на поезд, надо выбираться отсюда. Внимание, открываются ворота. не могу, а могу биться так все-таки могу. Я э, все-таки надо было брать в конце там гранатомет, если бы я знал то э, свои. Что -то делать свои? Называется. Проже здесь все чисто. Тебе нужно пройти внутрь, и открыть двери ангара. Мы будем охранять планер. Да, было бы от кого, ведь мы всех уничтожили. Внутрь. А, а стоп, не сюда. Что-то происходит за воротами. Киты взрывы. Автоскатина. А Мне идти обратно, что ли, или, или чё? Ничего не понимаю. Нужно придумать, как поднять грузовую рампу и как можно скорее. Огнемет у меня. Откуда палец? Блин, сколько там этих пулеметчиков, друзья? Честно не улыбаюсь. Находишься. Теперь тебе хана. ты свой поганый рот, вообще. Да ё-моё. Стой на месте. Что-то это прям было Жарко И долго Так, вниз Когда они уже улетят, ё-моё, а? Поднимите якоря. Ну, я все делаю за вас. Понятно. Вы заколебали. Ух ты, какие интересные ворота. Якоря. Прикрывайте... А, -а, а, я тут могу пройти. О, -о тихо, тихо, тихо. Не послышалось, бери, якоря. Нам стреляли, ну, господи, как вы заколебали все меня уже по 150 раз. Убивать. Нужно якорь. Еще. Тут. Сюда нельзя ого, якоря. Так и, и что я сделал? А я вызвал Лифт. Думаю, Мухана, но нет Все Внимание, Игоря убраны Нифига себе, Игоря какие Давай, живее! Он не успел Команда, вы просто уроды. Вот просто урод. Заставили делать все за вас и просто удрали. Оставив товарища главного. Идиоты, просто вот, твари. Слов нет, друзья, просто нет слов. Кто составлял этот дебильный сюжет, я не знаю. Просто отвратительно. Бегаешь такой, бегаешь, выполняешь По все это. Тебя всерьез боится разведка доложила что крон все еще в секторе внимание запасы топлива на исходе внимание меня эта игра просто поражает показались показали же что он не успел какого хрена он на борту оказался кто писал этот сценарий кто писал этот сюжет Запасы топлива на исходе. Проклятие. До места нам не добраться. топлива на исходе. В близости есть топливный склад, но он под землей. Турелям! Пока нас обстреливают, все бесполезно. О, мы на турели на сераз. Ух ты, какие турели! Необычные. Горючее теперь вам понадобилось, идиоты. Так, гасит тут ракеты какие-то. я еще мог понять куда тебе надо идти да, сюда. Вниз, на сюда под обстрелом вообще-то это я под обстрелом не ты как-то я мазал вообще непонятно Самый неподходящий момент. А -а -а. Ну блин, друзья, здесь вообще жестко как-то. Я, я не знаю. не остался получай долзу свою все господи ты боже мой не уж-то да блин когда же я перезаряжусь а? мать чистая это жестко Опа Интересно, кто их взорвал, эти бочки все? What the fuck? Я не пойму, куда надо идти. О! Ёшки, твою дивизию. Не ожидал, конечно, такого. Чёрт, даже нас встряхнуло. Если ты еще жив, иди к командному пункту. Там будет цистерна с горючим, ее нужно погрузить на грузовик. нас сюда, да? Точнее. ПП Гиена, друзья. Пистолет-пулемет Гиена. Как это май... Нет, это враги. Все сдохли. Или я сейчас потяну за еще один рычаг и еще появится? Сколько можно появляться постоянно? Так. А, вот типа горючее, да? И куда надо? Наверное, какую-то лестницу или лифт. Так. Да. И... Как бы... Расстояние большое. Интересно. Я не могу прыгнуть вообще, в принципе, друзья. Правильно, ли, правильно ли я все делаю? Это вот непонятно мне, конечно. Стоп, а может быть, я не... нет, я неправильно делаю. Вот так вот можешь сделать еще. Да. Опять! Вот откуда вы появляетесь? У меня уже истерика. Вы думаете, мне же так скучно тут блудить по этим трубам и по всем, да? Поэтому вы появляетесь постоянно. Что-то сейчас было. Что это за звуки? Так, мне кажется... Мне uh, кажется, этот чувак, который атакует электричеством, что ли? Твою мать, да. <б6> вот его пушечка. Uh, не знаю, брать... Не брать... Их с ним возьму. Как бы задание на этом уровне? То есть вот сюда мне нужно попасть. Так. Сюда я потом, наверное, пойду попозже. Вниз имеется в виду. Так, попал наконец в этот центр. Внимание! Не подходите к платформе. Идет погрузка. Странно, что эти ворота открылись и нет. Опять враги! Я нечаянно упал. Так, аккуратно по этой трубе на скользкая. Так, сюда. И сюда. Ой, ой ой ой ой ой Что я так мало поп... По ним попадать, серьезно? они а, сдохли. Не сдохли. Черт. Да не тот! Я опять перепутал клавишу! Так, главное сейчас не перепутать. баба тем мало что ли? Офигеть! Он мне быстрее успевает убить, чем я его. Вот-то fuck Чему? Он сразу улетучивается али или нет подохнуть ох прям ко мне в руки попала винтовка Импульсивная. Так где не сдох еще готов да нет Вроде бы да. Все, готов. Ох, неплохо. Фух. В конце, конечно, прям нежданчик. сюрприз. Жесткий сюрприз. Ой, ну и трусовый команда, блин. Все за вас приходится делать. И особенно ваш командир самый большой трус всех. Токсик Хаггард. Да... Бочка завалилась! Я что-то, друзья, ничего не понял. Опять. Ты что-то не договариваешь? Да, я реально что-то не договариваю, конечно. То есть одни полетели на плане как бы в одном направлении, другие в другом. Ничего не понимаю. Потрясающе, потрясающе. Вот что, вам, да. что, может быть приучает его, друзья, когда нам не показывают вообще, что случилось? Просто разбился планер. Непонятно, почему он разбился, где он разбился. Вот разбился он и все. <связь> Я один, ты. Так, а где мое оружие, все? Вот-то факт. Где мое оружие? Где, где моя пушка? Плечо, плечо с нами в этом бою. Импульсивная. И все Стоп, я... Я нахожусь э -э на самом первом локации, что ли? Я не пойму граждан предотпрощено оружейный завод магистрата уничтожен у людей крона больше нет ни артиллерии, ни авиации оставшегося оружия им хватит ненадолго он убегает, ты в курсе? какие интересные двери, друзья необычные, каменные местонахождение штаба крона он находится это стража. переделанная как раз пытается снизить на так, то, чтобы а -а -а достичь этой сюда? высокой цели, нам нужна ваша помощь. Ступайте в наши ряды. Ого. И их Вам обращается командир Бух. Короче, за место Кроно перевещает на этой локации. Падение магистрата а... не Командир Кук, ну, главарь повстанцев. Прикольно. Нами, по так. Ваша Получил Вы оружие наконец-то. есть ну, нормально. Лаза. Солдаты -лир» -лир пойдет. Наши семьи вне опасности! Запланированное уничтожение незарегистрированных граждан предотвращено! Офигеть! Вот это было неожиданно вообще! В этом бою. Солдаты батальона Дэльта и все остальные военнопленные спасены. Наши семьи вне опасности! Опланированное уничтожение незарегистрированных граждан предотвращено! Оружейный завод магистрата уничтожен. У людей крона больше нет ни артиллерии, ни авиации. Оставшегося оружия им хватит ненадолго. Отряд которых... Останцам удалось, Останцам удалось проник... Да чёрт. Сантам удалось проникнуть в разведывательную сеть магистраты и выяснить местонахождение штаба Крона. Он находится внутри стража. Крон как раз пытается скрыться на этой машине. Но сперва ему нужно пройти зону Альфа. Я говорю, что мы погоним. с Кроном. Вижу навсегда. За смертью Крона война закончится навсегда. Наступит эпоха свободы для всех и каждого. Но чтобы достичь этой высокой цели, Обнимите! нам нужна ваша... нужна ваша помощь. Руки вверх! Вступайте в наши ряды. Вот, вот. О! Пулеметик. Супа где? Вот он. Да балей нет. И их к вам обращается командир Кук. Падение магистрата не за горами. Теперь преимущество за нами, однако нам по-прежнему нужна ваша помощь. Пусть все, кто может, встанут плечом к плечу с нами в этом бою. Солдаты батальона Дельта и все остальные военнопленные спасены. Прекрасно, друзья. Разрушенная Наши стена, но дверь нифига не открывается. Замечательно. Запланированное уничтожение незарегистрированных граждан предотвращено. Кроун. Оружение завод магистрата уничтожен. У людей Крона больше нет ни артиллерии, ни авиации. Оставшегося оружия им хватит ненадолго.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 <музыка> что делать? Иметь позицию на... Равной... А, вот здесь что ли? А-а-а... Растелять! -а. Старые друзья появились! Просто, друзья, это было очень неожиданно Так Ну, поехали Ему еще мало Вдохни, гад Есть ...по станцам и их сторонникам. Вам обращается... ...вам обращается... ...падение магистрата... ...не за горами... ...теперь... Атанами, а нам по-прежнему... Нужно... Я эту кнопку опять нажал, ну... Все, ...получилось могут, его убить. Аааа, плечом... еще один! Как они меня заколебали... Где пушка твоя, картинка такая. Готов? Готов? Наверное. А тут лежался темп пушка лежал. Круто. Ну да. Она по мне стреляет? да Чтобы удалось проникнуть в разведывательную здесь магистрата и выяснить местонахождение штаба Ни хрена себе! Он Она пуляется. Как раз пытается скрыться, вешать, что что Заволито, сожалеет, Хватит пуляться! мне с ней сделать э -э огнаметы сразу каким э макаром Но, мне это сделать чтобы... может быть с, этим, с помощью этой пушки ваша помощь. не <связь> знаю с помощью <связь> чего о получилось один уничтожить Мое уклонение. Э -э я не понял, кто куда целился. Вообще. <слёг> так, ну и что? <слёг> вот и, и куда мне надо было деваться? Я ничего не понял. В какую сторону вообще? Почему вот это задание в конце, оно очень такое. Долго, позвони по так. Убей ну, сюда. выжил Бог, вызов. союзника повстанца. Я не знаю вашего имени, доктор, но знаю, кто вы и откуда. Впрочем, это не имеет значения. Вы погибнете здесь, в моей реальности. Ваше поражение неизбежно. Так. Нет, походу только. Пушка за вот это его уничтожать нужно. Дубайте в наши ряды. Так, готово. Опять. О, офигеть, снарядище прилетел. Друзья, я вот что думаю. Может быть попробую сделать вот так? Могу я уничтожить сделать? Нет, не могу. Вам обращается Уклоняться и все. Я опять она вот я уже говорю я вообще не пойму сколько вот, мне не получается уклониться что делать который раз пытаюсь чего на раз так легко получилось серьезно осталась последняя пушка и... вот и у все <связь> а а так, последняя волна. Ах, фигдеть. Первый раза удалось уклониться. Я в шоке. Я в шоке, друзья удалось в так куда и дальше ага сюда О, я помню здесь было начало здесь везде было начало в принципе Прикольно, что они решили финальную миссию в начало так перенести. Но я не понимаю, что мы делали все это время? Зачем? Интересно, мне удалось вот, пройти тут, конечно. Так, сохранение. знамет снова здесь ох хо хо хо хо ну что ж стража крона а -а -а, где же страж а вот это страж Надо поговорить. Кажется, Крон узнал, что я тебе помогаю. Не знаю, что делать. Он меня пугает. Мы в опасности. Повторяю, в опасности. Если Крон попытается прыгнуть, убейте его. Okay. okay. Слава Богу, я прошел эту игру, если честно, я, ну, первый раз, когда я проходил в детстве, я особо не задумывался, не заморачивался, но сейчас, анализировав ее, я понимаю, что, блин, в ней до безумия много недостатков. В конце просто добил, реально добил этот кук долбанный своей фразой, давай быстрее, но там было написано, Другое вообще там было написано Кто бы это ни был, спасибо тебе Если честно Друзья, я Как игрок, я думал, что Наш главный герой Он относится к этим Как там, повстанцам То есть он как Вот, как их новичок что ли Они его все знают, оказывается никто его не знает Я так понимаю, по, судя по локализации, да? И по переводу. Я вообще не понял. Получается, я вообще не знаю, за кого играл. Какой-то доктор настраивал костюм. Потом какой-то типа делал его, спас какую-то вот эту деваху из ролика. Не знаю, что еще сказать. И попал на эту войну. Вы вообще поняли, в чем смысл Ты игры? я? Нет. Сю сюжет, сценарий. Кто это писал? Конечно, я мог, мог бы закрыть э глаза на весь этот происходящий абсурд, который я видел. Но самая жесткость, самый большой... Жирный минус я ставлю в этой игре за то, что мне пришлось бегать огромное количество времени по непонятным трубам, канализациям и всему вот этому убивать множество противников, которые меня бесили. И особенно мне бесили вот эти вот э, телепортаторы, блин, с этими... с этим электричеством, блин, с этими пушками. Просто вообще слов нет. Ну... Ну бред. Ну Бред! Еще большой минус, если честно, я до безумия ожидал, что Как бы битва с кроном с этим будет какой-то эпичной, ну, эпичной, реально. А она вообще никакующая. Мы просто уничтожили несколько пушек. Этих плазменных и все. С помощью своей плазменной пушки. Похоже, что-то, конечно, из кразиса в конце особенно, если брать. Вот, но там было намного эпичнее, там было... Ну ладно, там последний босс был ни о чем, я согласен, можно сказать. Хотя он более-менее даже лучше сражался, этот корабль. А перед этим босс был, ну, покруче. Там главный этот цех был. Здесь... Я думал, я уничтожу вот эту бандурину большую, выбежит крон... И у него будет мега -крути крутейший костюм, там, не знаю, с супер-мега скоростью, с замедлением времени, остановкой, я не знаю, там что-нибудь такое. Но нет, он просто оттуда вылетел, как какашка, мы его взяли, пристерили. И, конечно же, в каждой игре Мейд просто вымораживает. У главного героя всегда в конце, когда он убивает главного злодея, самое конченое оружие пистолет. Короче, что можно сказать, друзья? Я э, в шоке. Я в шоке. Вообще, в принципе, все равно спасибо всем тем, кто заинтересован был э, в просмотре данной игры. Обязательно благодарю всех тех людей, кто поставил лайк э, на все серии, поддержал меня. Я очень старался, правда, друзья, как всегда. Э, Подпишитесь, если кто еще этого не сделал Обязательно пишите свои комментарии И надеюсь, вы согласны с моим мнением Потому что, ну да Теперь я точно понимаю Почему, это и, почему эта игра Не заслужила продолжение. Она могла бы его заслужить Если бы она, блин, наверное Процентов Ну максимум на 80 Максимум на 80 Была переделана Вот Реально, сюжет и сценарий вот этот, да, вот этот вот, вот Майкла этого Маккормика холла. Отвратительный просто. Просто жесть. Ой, не мой персонаж. Главный герой. Ну, нет. Нет. Хотя идея игры просто космическая, просто божественная идея. Такой игры больше нет, насколько я знаю. Где можно управлять вот временем, по-настоящему управлять временем в бою. Это офигенно круто. Это офигенно круто. Всем спасибо за просмотр, друзья. И за поддержку. В конце еще они написали, это еще не все. Да, нет, это все. Ну, друзья, вот как-то так. Мы завершили прохождение Тайм Шифта. На коне стоп. Э -э -э давайте поглядим эпизоды. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 24 эпизода, да? Почему не 25? Жаль. Кстати, выбирая уровень сложности, любой, я могу, ну, как бы... Тут открыты, короче, на любом уровне сложности все эти э, эпизоды, потому что я, наверное, проходил на самым самом высоком, поэтому открылись и все предыдущие. Вот так вот. Так. Ну, что вам еще показать? Не знаю, друзья. В принципе, я все до этого показывал. Ну, как-то так. Учетные записи. Трезы обратные ходы, ну это все эти материалы, видео, так скажем, ложный выбор, понятно. эскизы открылись, господи ты боже мой. А, листать я не могу, да? только так смотреть, выходя отсюда. Ой, ну кому это надо, я не знаю, конечно. Так, музыка. Угу. В принципе, композиции не так уж и много. Ну, хватает вполне. Видео. Ну, все. Музыка, композиции и видео. Обновление. Само собой, которых нету. Ну, вот и все, друзья. Всем спасибо еще раз за просмотр таймшифта. Поддержите лайками, подписочкой и комментариями. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет, конечно же, в описании. Всем счастливо, не болейте. И вообще счастья по жизни. Всем пока.